Здравствуйте дорогие предприниматели, давайте поговорим о еще одном коэффициенте, который я настоятельно рекомендую считать в собственном бизнесе. Часто так получается, что с ростом компании у вас увеличивается количество сотрудников. И что происходит с этими сотрудниками, чем они занимаются, что они делают, насколько эффективен ваш бизнес, становится понимать достаточно проблематично. Именно поэтому я, например, считаю количество выручки на сотрудников. Этот коэффициент считается очень просто. Вы берете свою выручку, которую получаете ежемесячно и делите на количество сотрудников, которые работали в этом месяце. Причем делите на все количество сотрудников, которые у вас работают. Топ-менеджмент, бухгалтеры, уборщица. Все, что у вас есть, все считаете. Таким образом, вы получаете коэффициент какой-то. Некий. Допустим, 300 тысяч. 300 тысяч. Посчитали? Хорошо. Дальше смотрим, проходит время, проходит месяц, два Пересчитывайте коэффициент, видите, 340. Чем больше выручки у вас на сотрудника, тем лучше ваш, ваш бизнес. Это один из, скажем так, таких основополагающих характеристик эффективности вашего бизнеса, производительности вашего бизнеса. Потому что чем больше выручки генерирует каждый сотрудник, тем больше вы можете себе позволить. Ну, вот так. Считайте коэффициенты. Пишите в комментариях, что используете, какие параметры для понимания эффективности бизнеса используйте вы, ставьте лайки и всем пока!